Всем вред, с вами Мистик Лагер. Я сказал, что я не скажу, что ты Это лагерь ему, короче, тоже дал чтобы погонять. И он с таким пидорским этим ходит с кином Что, не можешь мне ударить? Полетел. креативщик несчастный. Ладно. В общем, сегодня будем проходить карту, как она называется? товар Бай... А что будет нажать? Не трогай! Что а я сделаю? не могу ничего трогать, ты меня в не дал. А, подожди, если я нажму. А! -а, -а Что это? По-моему, лава потекла, нет? Убирай, убирай! Я заметил! А ну а оно уберется? Так мы теперь не войдем. Подожди, она убирается, по-моему. Она убирается! Ну вот и славненько. Правда, долго как-то. А теперь прыгай туда. Подожди, она не... Стоп, креатив. О, устойчиво. Честно, туда не прыгаешь. Подожди, у меня один хп. А, гребен. Ладно, я тебе даже опну. Лови апульку. А пулька ты знаешь, что теперь мы это не... <laughs> мы теперь не сможем. Ну, чувак, давай карту, короче, передать. ой ой я, я забыл. А, нет, оно смотри, оно потихонечку убирается. Знаешь, что мы сейчас сделаем Мы сейчас возьмем, включим креатив, возьмем блоки земли и сделаем так. Чувак, у меня нет блока земли. Вау, оно тут... Ой-ой-ой, чувак. Что По-моему, мы не сможем пройти, если я не перезагружу. Посмотри вниз. Я <с не могу, пропиши мне Я тебе уже прописал. Нет, гейм мод один по-моему, да? Будь здоров, стоп тебя Нифига тут уже знали, как мы заполнили. Ладно, я тогда сейчас остановлю, перезагружу карту и продолжим, да? А тут надо снизу вверх прыгать или сверху вниз? Сверху вниз. Я потом объясню, сейчас перезагружу. Так, все, продолжаем. Я забыл сказать, кстати, это не. Это не не таурдроп, а дроп 2. Вторая часть боже. В общем, вообще, как по идее тут читать это все нужно, но как-то это, по-моему, слишком долго читать. Don't play on peaceful, но это понятно. Так, the game. Your. your aims is to get to the bottom. В общем, мы сделаем как-то по-своему. Давай сначала да, поспим. Ой, ч я креатив включу постоянно? Ой! Я падаю. Эм. Чувак, ты лежишь поперек. Ладно, еще один скриншотик для <longer> нашей общей пользы. Я лечу! Подожди, еще один скриншотик. Тихо, снежно, прям в группу. Спи, давай! Все, отлично, скриншоты есть в группе, увидите. Спать. Ой, я тоже лечу. Блин. А! <perplex> Спасибо. Спасибо. Ладно. Смотри, как сделали Начнем с двух разных сторон. И кто быстрее вниз? Потому что я смотрел Пошел. в сундуках, там как бы есть... Я с той стороны чего начинаю, ты с этой. Пошел ты. Ладно, давай так вот начнем, да? как ты меня, походу, забанил, нет? Нет. Как я тебя мог забанить и тут? Ну, в общем, посмотри в чате. Митик 31, банда. Я понял. А, это тогда. бред. А, в общем... А капает. что там, смотри, этот? А кто рычаг ты... будет нажимать? А зачем? А это же как бы на скорость, чтобы на славу не, не этот... Нет. Да. Да? Ну нет, мы по-другому сделаем. Мы с собой как бы будем по очереди идти, да? Кто из нас быстрее будет, так как тут я смотрел уже в сундуках, там почему-то лук и стрелы. Соответственно, можно друг друга сбивать. Чувак, можно я Умираешь, что продолжаешь? Что говоришь? Можно прыгнуть туда сразу вниз. Нет, ты умрешь. А вдруг там водичка? Кстати, нет, давай. Конечно, можешь попробовать, но как начнем. Раз, два, три, пошли. О, я знаю, что нашел. Я уже нашел сундук, а в нем спруты! Есть, чувак! Чего я не могу обижать? <laughs> Потому что у меня спроты. <laughs> я спрот! <laughs> я спрута спустил Ох, ты какой быстрый! Только не говорю, что там лук. Ой! Лагер. Кого тебе? Я думаю, там лук и стрелы, а я тут спрутов пока буду. Чувак, я Дарквульф. Ладно, Дарквульф. У меня Ау. тут спроты. Да так. почему тебе урон не наносится? Потому что у меня полтора хп осталось. Силы откидывания, силы и откидывания. Ни хрена ты быстрый! Стопы! О, попал! А знаешь что, с чем у меня лук? Сила и откидывание один. Ну-кась. Ну-кась, чувак. Попаду, по правда у меня стрел всего 27. По-моему, мне попал. Попал? Я сам ударился. У меня просто ХП уже мало, я стараюсь сейчас подождать, чтобы ХП восстановить, но. Блин! Блин! Ладно, я в самый низ падаю. О, тут вообще дырка. Ой, чувак, меня сдвинуло. А я в дырку упал. А О, привет. <с> а че это ты в гей-моде подожди? В каком а -а гей я тебя бью, ты, ты г... не бьешься. Гемода, я... друбай. Я не в гей-моде без, без прикола. Прыгай вниз. Ты в гей-моде я тебе говорю. Ты так же, чтобы не сам Стой. поставил. Подожди. Нет. А, не бей. Чувак, иди прыгай вниз. Я прыгаю, но хп у меня мало, слышишь, нечестно так Пляши, пляши Я все туда это, еду, и хоть восстановлю yeah. Золотым яблочком. Ой, у меня Ладно. тут восстановление на 20 секунд С урона и огнестойкости, ты не против? Нет, вообще Нет. Не, просто смотри, прыгаю, вот у меня полный хп до сих пор Я, конечно, умру, это не считается, но это я так просто Смотри, блин, где я уже Видишь? Yeah, Питер Привет. Привет О, там меч вообще я, hey, чувак, не брать ничего. Я ничего не беру, я падаю. Мне интересно просто, что будет, когда ты до конца дойдешь. Там реально ловушки, слышь, меня только что сбросила. Да нет, блин, я с тобой шутил тут. Блин, упал сам и и умер. Так ты же уже там, наверное, распустился, как, да? Такой негодяй. Блин, я тебя догоню. Ух ты ж, ⁇ моё как полетел. Чувак, хочешь прикол? Очень. Где ты? Эй, hey, hey, hey. привет! Я ударил тебя? Да. Я еще хочу. Где ты? Эй, попал? Нет. Ну ладно, ладно, лучше я так тебя спущусь по обычному. Потом мне надоело уже умирать. После знаешь, я нашел? Я что? Губку нашел. Губку? Ой, ой меня ХП нет, ХП. О, я тортик нашел. Он такой по-моему, мне тортик не поможет. Мне нужны жизни. Ой. Фух, нормально, все нормально. Блин, тут я уже забрал. Не, мне бы сейчас тортик помог. Блин! <с> Это какая-то шутка Ой, я нашел гнилую плоть. Ай. Ой. О! Блин, ты тут что-то забрал. М -м -м. Ой, я книгу нашел, тихо. Батвай. Стараюсь. Бат, вай. бат, бат, вай. Как Так, блин, я пойду по другому пути спускаться. Что я спускаюсь и умираю. Ой! Чувак, тут, короче, меня отвлекал. Я тут пока его книгу читал, тут говорит, типа, вернись на первую страничку, я снова вернулся, потом в конце на последней страничке. И нахрена ты это читал. О, губки, лол. Ты из губок нашел лол, да? Да. А знаешь, в чем прикол? Ты их можешь ставить, и как бы спускаться легче. Чувак, я нашел золотые яблоки. Ты их хоть собрал или нет? Но в смысле это губки? Да. Я тоже собрал, сейчас с помощью их спускаюсь. Я надеюсь, это не запрещено законом этой карты. Я не буду. У меня золотые Где ты? О, стрелы. О, еще что-то. Блин. О. Это уже твое Все, чувак, я спустился. Да ты гонишь до конца? Да. А ты с геймодом, потому что был. Не, человек без прикола. Блин, да как так? У меня 4 золотых яблока, я тебе сказал. Они нет, они зачарованные. Зачарованные? Это читер, слушай. Да ладно, тут написано спанч. Аааа! Спанч лай. Pointest button. Я боюсь, что оно вещи спихнет или еще что-нибудь Фух, я ничего вроде не сделал. Че сделала хоть? Она ничего не сделала. Чувак, я тебе сделаю мягкую посадку. Какую? Ты, короче, это прыгай там на губке призмеешься. У меня самого их много, я уже напрыгался на губке. Так, чувак, О. а все, я прошел, да, я вин. Тут дверь. Нет, дверь. нет А это знаешь, что, в чем прикол? Снежки-то ты мог сделать из них снег. А, Блин! Я, я думал ими тебя сбить. <къех> ну да, только вот они хп не сносят. Блюда! Да не, я должен, слушай, спуститься, я Чувак, я тут со слизнями сражаюсь, между прочим А я тут, между прочим, вообще, короче, понял? Я тут между... Чувак, тут их армия, тут их тысячи, миллионы А я по губкам вон спускаюсь по своим, которые я поставил Ну, в смысле, по, по этим губкам Чувак, тут миллионы слизней, я с ними сражаюсь Чувак, у меня полтора хп А у меня два меча Да ты, блин, как ты спустился, читер вонючий, вообще поганый Там, короче, как два яблока А, блин! Пожалуйста, дайте. О, два яблока! <смех> Восстановление на 4 секунды. Быстрее! <смех> падать Как я сдох. <смех> С яблоком, сдох. Сколько Чах, яблок 4. дали? 4. Ну, в двух сундуках. А мне 2. Только один сундук нашел. Чак, может, еще разок? Может я ну да, подожди, делаю? давай, может, ты уже второй круг пойдешь. Думаешь? <смех> да. А как Только теперь подняться? будем уже вместе, то есть можем друг другу помогать. Как помогать, так как тебе нужно соревнования? Ну. А, один хп, у меня. Нужно ждать. убил с лука, так, кстати, не прощу. Дарк Ну, я должен был, я должен был. Я лук и стрелы нашел опять. Чувак, можно их сохранить? Да, чувак, они тебе очень пригодятся. Я буду тебя убивать. На. Блин, реально сейчас один спутник. Вата-как! Да, чувак. Я сказал, что... Вата-как. Показалось, что... Вата-как. Вата-фак. Вау, вау, ой, больно-то как. Ой, больно. Больно, я до сих пор спускаюсь и падаю, и кричу, что мне больно. Один хп. Хочу я хочу гейм от тебе вдвоечку. Давай. Я жду тебя, сын мой. Сейчас, сейчас, сейчас. Знаешь, ты что ты у меня ты... осталось полтора хп. А не легче было тп, о ТП-шнунцах, там я не знаю. Да кому ты нахрен нужен? Just should... player cannot be found. А, куда ты? Откуда? Я же Гемос включил, к тебе поднимался. А вещи? А это в А, блин, нужно будет тогда карту нам перезагрузить, чтобы заново было все. Да норм. Что мне еще раз уделать? Мечтай. Вау, Мэн! да ты смотри, я прям чую читер, <смех> блин. Если бы ты яблоки не нашел, ты бы так не спустился. Я чисто вот, знаешь. Чувак, мне бы это просто заняло дольше времени, немного и все. Ну просто да, я, знаешь, я ленивый, я не люблю это ждать. <смех> Поэтому я падаю <смех> и падаю. Ладно, вот сейчас я сто процентов пройду, так что смотри, ладно, ты выиграл, так что сейчас я спущусь, я хочу посмотреть, что там внизу. Так что признай, что я круче. Нет. Даже не мечтаю О, Я еще лук нашел. Привет, губки. О, господи. Я упал. А здесь просто выход. Да. И написано. Спанч! А губки равно ложь. В чем прикол? Э! Василий, не балуй. Ладно, давай, короче, тогда перезагружаю карту. Скоро вертикал. Ладно, продолжаем. Да, мне насрать на твою полх. О, пол ХП говоришь! Пол О, да-да-да, пол полетел. О, реально сдох. Mm. <сёк> Ладно, давай. Давай. <сёк> так, Только теперь знаешь, стоял? что мы сделаем? A level for speed tower drop. Optional. Ну, то есть давай не обязательно, спал. понимаешь? Тут даже написано optional, типа, выборочно. Смотри, я нажимаю быстренько падаю вниз. А, нет, это тогда мы карту просрм. Ладно, давай не будем, давай просто, пром. Раз, ну, два, тогда... три. Пошли! <сёк> я буду аккуратен. Знаешь, что я нашел? Что? Чуть-чуть. Да, блин! Ты геймоди, говнюк! Какой геймоди, Почему я тебя бить не могу? Ты У меня стой. меч! Ай. О, получай! Э, чак мы там не поспали так, что я тебя телепортирую. Э! иди спи давай Мне и так норм, спиди. Спиди. Э, ты нечестный. Спиди? Да, Спиди Мум. И Питер Покер? Блин, я упал. Я тоже. как-то больно падаешь, слушай. Ух ты ж, ежик. Показалось. Чувак, чувак, забери меня к себе. Ты охренел! Я за тебя упал. Короче, давай Это нечестно. Наверху поспи, мистер. Ладно, давай заново, поднимайся. Блин, у меня был меч. У меня яблоки. Ты просрал яблоки. Нет, Ты я не просрал. К... Побежали. Раз, два, три, короче. Давай, Дим. Ладно, все, все, все, все. Все нормально, все хорошо. Спускаемся по-честному. Подожди, у меня тут сундук, я его не могу. Блин. Что-то твое по-честному звучало очень даже нечестно. Мне тоже было только что больно, очень больно. Так, сундук! Губки. А, кстати, губки. Я наконец-то научился нажимать два раза левой кнопкой. Ну, ты понял. Полегче, парнич, полегче. Так. Так, я вижу сундук, хочу к нему. Блин, чувак, у меня пол, пол хп, я не хочу прыгать. Яблоки! Мои! Я поднял! <смех> свалил! А, ты зох. Стожи, а где. где сундук? Это мои. Подожди, где сундук? Я понял. А где сундук? Эй, а, вот он, слушай, я сейчас. Я еще сейчас сундук окарду. Железные ботинки! Зачарованные Нет, не зачарованные обычный Не дорос я еще до зачарованных. О, еще сундук. Пустой! Ой, блин, больно, ой, блин, больно. жрать яблочко. Блин, да что не так уж сильно помогает мне эта яблочко, слушай. А ты скажи, а кто-то вообще без яблочка? Че ты там летишь? О, еще два яблочка, Круто. Слушай, да я жгу, у меня еще даже шесть этих есть. Губок. Губка, баб, квадратные штаны. Уи. Так, стоп, спуститься нужно будет туда. Так. Так. По-любому вот так. Кстати, а что их не собирают? Что так и вот делается? п. Собралось Что здесь? Удивите меня, меч! <связывается> Кто меня здесь ломает? У меня кубик ломается. <связывается> Блин, я боюсь. Вот. Какой экономный! Эй, губка, а, ты гляди! Так, губка, иди сюда. А, улетела моя губка. И эта улетела, а, ничего. Сейчас спущусь к ним. Норм. Ты гляди, а где ты? Я? А хрен это уже раз 10 минут тебя пролетел. <laughs> я видел. <laughs> я только это немножко не понял, думаю, в чем прикол, но. Потом понимаю, ты ж это ж ты. <laughs> Люблю я летать. Оу, мен. Мэн! Норм. Не палимся. О, книжка. <laughs> Прочитай еще. But Прочитай. Батвай. Бат-батвай. Turn to page one now. Не. Yeah. Batwai. Батвай, востинг, и это, в очень ясно. В общем, это наибольшее, на наиглупейшая вещь. Она, те, короче, я время еще не вижу стоит. сундук. Пойду ко всем к нему. У меня еще два яблока, а, две губки, одна губка. Нет, я ее даже не буду поп? пытаться сохранить. Все, у меня последняя губка. Просрал я последнюю губку. Защита 2, невысомость 4. Лагерь, по-моему, тебе сейчас меня не выиграть. Ну я да, я... С ним первый пыль. раз. По О, глянь, мне вообще хп не снимаются. Вообще хп не снимаются, ты понимаешь? У меня такая же хрень была. Я буквально сейчас посмотрю. Вау, один хп всего снялось. Фух, повезло, повезло, повезло. Еще ботинки. Огне огнеупорность и невесомость мне огнеупорность не нужна, так что... Пожалуйста, с у нас такие... Не, даже не думаю, там защита 4. Гарри. От ума. Читал да? Нет. <су000> <су000> О, яблочки. Гляди, я уже почти на самом низу. Я, короче, включаю эту фигню и падаю. Падаю до конца. Ichu, я пошел. Кто прошел. Кто прошел? Я ее прошел. И <су000> я прошел. <су000> я прошел. Я тоже. прошел. Конечно, я прошел. Ок, Один-один, как, как всегда, победила дружба, да? Ну, как всегда. Кстати, это уже второй раз, когда мы с сражаемся и побеждает дружба. Это плохо. Я ботинки тут поставил. Нужно разуваться тут перед входом, так что ботинки разуваем. Чак, лови меня! Ты где? Прыгай! Ой! Я прям что сломал, лови меня! Я упал сам. Я тоже сдох. А давай разнесем эту карту. Мне прям что-то прям. Ух как то прям говорю, Дай". ой, я тебя динамит скинул. Ты простишь меня, я динамит скинул? Нет никогда. Ног. Так. А я пока спам Я вот так вниз, вниз буду. А ты давай так по бокам. Я так спам немного так, чуть-чуть в самом. Давай снизу только начнем. И вместе с ним будем лететь вверх вместе с взрывом. Ок. Ок. Как скажешь, капитан. У меня уже глаза болят, так лететь вниз. Когда уже будет конец? О, господи, еще далеко. А может мне просто это падать? Не, тогда я мало А Так, пока норм. О, все. Это гипнотизирует. Здесь. Чувак, это гипнотизи, гипн. А что ты, кстати, было что, было, когда ты на кнопку нажал? Какую? А ничего вообще ничего не произошло. Ходы это кнопка О! блин я чуть этот чуть... все выше так. и выше и выше я чуть под мир не провалился как ты мог блин сколько можно лететь мне тут заколебало заколебал чувак. ты эту дуду дуду о Тур. сколько еще ты заколебал ты ну ничего зато у нас уже третий готов. ты давай тоже поднимайся еще одну струю а тут я тебе помогу еще с спал немножко взорвать чтобы еще лава немножечко рассыпалась чуть-чуть. надо было на лаву чувак надо было лаву включать не я, кстати, прошел бы, скорее всего. А хотя, знаешь, оно все-таки очень быстро спускается. Нет, плава не прошло. быстро. вот водичка, а, да. Быстрее, чем я. Быстрее, чем я гораздо. Ну так, чувак, в этом-то и прикол карты. Невозможно пройти быстрее. Ну, скорее всего. А хотя, а, может, он. и возможно, но... Да, мы ленивые задницы. О, да. Короче, взрываем. Вниз. Блин, нужно было снизу. Ладно, ну, значит, так, значит, и... значит, сверху вниз пошли. Ай, Меня толкает. Мне за карту унесло. Ой, пошли вниз быстрей. Падаем взрывом. Чувак, меня Я обошел взрывы, они меня толкнули, у меня А, все, мне выкинули за карту. Я упал на еще в дискорде тут нету нихрена. Тут просто висячие блоки. А-а-а, Чуть не упал. И дырка. Неплохо разнесли, слушай. Прям душа радуется прям. Ты еще что-то осталось. Ну осталось-то это осталось, это неважно, мне просто Оп, ставим еще. Ой, кучу нельзя ставить? О, во-во, давай, ставься, ставься, ставься, ставься, О, во во Мне этот клифт не нравится. Я остался безнаказанно. Че тебе до клифт не нравится? Ну безнаказанному как-то остался. Так. Взрыв. Взрывы. Лечите, мои динамиты. Ну что ж, всем спасибо за просмотр. С вами был Мистик и Лайфер. Да... Dark Wolf. Тихо, подожди, я еще лифт не забрал. Не-не-не, подожди. Во, во, во, во, во, кончик лифта Нет, еще и не... Чувак, поджигайся залип. Подожок, подожок, подожок. все все горит. вот ну, так Ну только оно недалеко идет, слушай, оно не дойдет до туда. Ты слишком мало поставил, да, оно не доходит. Тыкай еще. Придется все везде мне обставить динамитом. Тыкай, тыкай, тыкай. Это уже надоело мне тыкать. Натыкал себе. А еще вниз летит, слушай. Вниз хорошо идет. Да, очень хорошо вниз. А, вот, кстати, да, нужно было сверху. О, вот теперь отлично, смотри. Во! Какой лифт. Который не работал. А вот теперь сейчас всем спасибо за просмотр. С вами был Мистик Лагер, который не хочет затыкаться, но нет. Что? У не момент, смотри, тут еще этот. Иди сюда. Что, только не говоришь, что какая-то фигня. О, господи. Ладно. Мы не можем оставить это без внимания. Ладно, давай тогда совсем сильно обставим, чтобы оно разлетелось. Я даже слышь на паузу поставлю, да, и мы сильно застроим, да, чтоб как бы это ну, все давай. долго давай. Нет! Я начал запись, лагерь взорвал его! Как ты посмел? Мы строили фонар рычага! Лагер его взорвал! нет не! А, такие взрывы! Ч... За что? Красивый буррачак. За что? Гойджир, накажешь. За... Мое творение. Оно взорвалось. После него остались маленькие слезни. Блин, я же слезу пустил. Он взорвал. Я просто смотрю, взрыв слышу, начинаю снимать. Как ты мог? Неверный. <свят> ты это забаню. <свят> спасибо. Давайте <свят> ну, я точно. Всем спасибо за просмотр. С вами был Мистик лагерь И взорванный а фанат фонар... Рычага. Да. да. <свят> <свят> <свят> Рычага. Мы так долго старались вот эту подвеску закругляли. Просто это какой-то, видите, я там закруглялся. А лагеря его взорвал! Как он мог. Ай, как он мог. О, рычаг. А его-то в этом выпуске да и не было. Как он мог. Эх, ну ладно, всем удачи и до новых встреч. Пока.